Сегодняшний у нас следующий тренинг, номер 6, это следующий шаг, о котором мы сегодня будем с вами говорить. Вот. Что называется, запишите, «Необъективность СМИ и скульптура против лотереи». В принципе, это ментальность такого быстрого обогащения, вот об этом мы будем говорить, или быстрого получения результата, вот. и в чем их взаимосвязь. Да? То есть, прежде всего, есть такие еще экспоненциальные временные рамки. Вот о чем мы тоже будем с вами говорить. Миллионер этот, он сам родился в Лос-Анджелесе, в городе Сан-Диего, говорит рядом океан, вот и как все нормальные люди, которые рядом с морем родились с океаном, да, они любят купаться и чаще всего они там молодежь тусуется на пляже, вот и большинство из этих детей, он говорит, есть один страх, это акулы, да, и особенно если кто смотрел фильм "Челюсти", он понимает, о чем. Что, это, что такое акулы, да, и вообще, что они из себя представляют, и какую опасность они несут, вот, и каждый из нас, да, который заходит в воду всегда беспокоится, особенно если приезжает куда-то, там не знаю, в Таиланд, еще куда-то там, значит, Доминикан или еще где-то, да, чтобы акула, не дай бог, не укусила, вот, и бывает так, что-то тебя где-то дотронулось, пока ты плывешь, да, и ты уже там спрыгиваешь, там начинаешь паниковать и так далее, вот, и вот после этого фильма тоже было такое, ну, ну люди очень боялись вообще купаться, вот, и они стали предвзято относиться вообще к акулам, а на, сам, на самом деле акула это всего лишь часть, это всего лишь баланс, да, это эквилибриум в океане, да, то есть, и на самом деле больше всего шансов, что вы идете где-то по улице или там сидите дома, и какой-то самолет с неба вам упал там, да, и там прям на голову вам свалился. Вот, то есть шансов больше вот такого развития событий, чем того, что человек будет убит акулой где-то в океане. Вот, и причина, по которой, скажем так, ну, скажем так, СМИ обычно не пишут об этом, да Хотя такие, уверен, что такие ситуации когда-то были Что, может быть, кто-то шел, ему упал кусок обломка от самолета Уверен, что такие где-то в нашем мире, если взять весь наш земной шар Такие, происходили такие вещи, да Но обычно, скажем так, в СМИ это никто не афиширует, да Это не особо интересно, да И новости, журналы, телевидение они все всегда завязаны, прежде всего, на рейтингах. И чем круче рейт, рейтинги, тем... Э, вот, то, то, что имеет больше рейтингов, то и в первую очередь выходит. Вот. Прежде всего, нужно, конечно же, да, стараться... Если вы занимаетесь бизнесом, лучше стараться... Ну и вообще, по, по возможности, лучше, как он тоже рекомендует, да, брать паузу от этих всяких новостей. Да, немножечко... Э, иногда просто от новостей немножко отойти вот потому что как один из известных людей сказал мы слишком много фокусируемся на последних 24 часах чем на последних тысяч лет вот время убитое на эти новости лучше их потратить на бизнес лучше их потратить на Чтение какой-то истории да, в книге да, Какую-то интересную книгу прочесть по бизнесу В любом случае это лучше Или даже просто посмотреть какой-нибудь хороший тренинг Хорошего известного предпринимателя Или профессионала в этой индустрии Это всегда более полезно для вас Потому что время от времени Можно смотреть эти новости да, Но в принципе, в любом случае Эти новости мы все узнаем Кто-то нам где-то скажет, где-то мы услышим В любом случае да, мы об этом узнаем Поэтому э, самое важное, что сегодня влияет вообще на, наш, на нашу цивилизацию, вот, на, например, не какие-то вот эти вот там проблемы, там новости и так далее, да, которые сегодня нам показывают. Есть более важные вещи, которые влияют вообще на нашу жизнь, там, да, например, там, состояние почвы нашей планеты, да, потому что там есть определенное количество там полезных веществ в, в самой почве. И, как правило, там всего там, по-моему, хорошей почвы, да, там все метр, да, то есть такой действительно почву, которая дает, значит, полезные вещества имеет на поверхности всего лишь и вся эта еда, которая растет благодаря этой почве, она влияет на нашу жизнь, мы это питаемся, это помогает экосистеме работать правильно, животные, да, потому что тоже они питаются этим и мы все, все это, все это единая экосистема и все это вот на самом деле вот это большая проблема сегодня, да, все эти ГМО, вот это, вот это, вот, вот важные проблемы, на которые на самом деле практически ничего не уделяется. Есть такие проблемы, где смывает полностью почву, да, которая там формировалась какими-то десятками тысяч лет, может быть, да, это все формировалось, и какой-то завод или что-то еще, бац, и это все куда-то слилось, и там засорилось или еще что-то. То есть, понимаете, да? И обычно об этом так чуть-чуть написали, чуть-чуть сказали и все, и забыли про это. Новости всегда это прикрывает Почему? Потому что это, ну, скажем так, это неинтересно, это не сексуально, это не приносит им рейтингов. Поэтому они говорят об этом коротко и как бы невзначай. Вот. Всегда они говорят о том, что прежде всего принесет им рейтинги. Вот. И, значит, им не важно, какое значение имеют эти новости. Хорошие, неплохие, как они на вас влияют, главное, чтобы это, было, чтобы это приносило рейтинги. Правда, неправда, тоже не важно. Правда до конца, правда не до конца, не важно. Это не СМИ. Прежде всего, нужно это понимать. Вот. То есть, вы должны это осознавать. Какое это отношение к вам имеет? Потому что, на самом деле, это имеет огромный эффект на наше подсознательное, на наше подсознание. Вот. Если мы возьмем, значит, ну, два парня, вот если вы знаете программу WhatsApp, ее основали там все два, два парня. Они ее продали потом более чем за 10 миллиардов долларов. вот. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, вот эти все люди, да. И бил, Билл Гейтс, он так говорил, он тоже там говорил, то есть он практически жил, скажем, в таком вакууме, да. Даже, скажем так, с 20 до 30 лет, он сказал, я даже от гула не брал. То есть он работал не покладая рук. Я уверен, у него он сам там описывает. Да, не было времени на то, чтобы сидеть и заниматься этими новостями, и слушать их и так далее. Да. Он работал в своем офисе с 20 до 30 лет. ни одного дня, а начал он еще с 12 лет. свое вообще развитие, путешествие в мир компьютеров начался у него в раннем возрасте. И э, о нем заговорили лишь всего... А, говорили ли о нем э, вот, в СМИ что-то, вот, когда он там был в 20-летнем возрасте, да, молодой? Нет. Э, все говорят только конечную историю. То есть конечную историю, что он раз, все, вот раз, откуда-то не возьмись, появился Билл Гейтс, д -д -д, раз он моментально там, стал миллиардером. Мы слышим вот такого рода истории. Мы их на подсознании принимаем именно так, что они бац и появились, бац Илон Маск, бац тот. И мы как бы не видим все истории, мы видим только концовочку мы видим всего лишь там пять вот. а там мы видим там, дома, которые имеют, да, там 85 комнат, еще что-то, да, вот, и а мы начинаем как бы проецировать, мы начинаем формировать эту временную линию для самих себя. То есть э, у нас что, ну то есть мы как бы тоже копируем сразу, у нас все будет точно так же, да, все быстро, такой же дом, такой же там, прекрасный, там э, Тело, если это спортсмен, там, мы будем в новостях на обложках, там, там, в процессе работы и так далее, в журналах, вот, значит, они не показывают то, что, например, там, Шварценеггер, он начал в 14 лет свое путешествие, да, в, вообще, вот, он начал свою историю, да, с 14 лет все началось, он тренировался там по 6 часов в день на протяжении 10 лет, более чем 10 лет, и это все было перед тем, как он стал мистером Олимпией. Поэтому э, чаще всего СМИ они показывают вот такую корот, коротенькую историю. Да? Э, значит, если есть там биографический фильм, где более-менее за 25 минут тоже у, укладывают всю его историю. Вот. Но это очень редко бывает. Вот, э, что, что, Все это, э, все эти рейтинги, вся вот эта, все эти новости, все вот эти истории... Оно, мы подвергаемся бомбардировке самого раннего возраста Вот самого раннего возраста Сегодняшнее поколение Оно растет вот в такой бомбардировке информации Быстро, быстро, быстро, быстро Вот, вот, вот, вот стал богат вот, вот этот, вот этот, вот этот И а, мы думаем, что вот тоже у нас начинается такое ментальное Что вот, вот сейчас что-то придумаю какую-нибудь штучку, чудо-открывашку или что-нибудь еще, да, и заработаю на ней, там, миллионы долларов. И все, я на обложке журнала, да, зубочистку новую придумаю, еще что-нибудь. Бум, и вот моя история, да, вот все представляют это так, очень быстро. Но правда в том, что это только не объективность самих СМИ. И так, как я сейчас вам сказал, быстро и так далее, практически никогда такого не происходит. Даже то, что эти парни создали там WhatsApp и так далее, это был огромный путь, который они прошли и все не просто так. Если разобраться, более-менее, да, вот они получили 10 миллиардов, но э, в СМИ, как правило, мы не знаем ничего о том, как это все происходило, а это уже отдельная история. И чаще всего... Как люди устроены? Они покупают либо какой-то лотерейный билет, либо делают какие-то ставки в интернете, или идут в какую-то пирамиду финансовую, да, и в надежде быстренько срубить по-тихому денег, да. И чаще всего они теряют эти деньги в надежде что-то выиграть. И это своего рода даже, скажем так, это своего рода даже болезнь. И на самом деле ставки, шансы на лотерею, на все это, они ничтожные. Но люди покупают лотереи каждый день, да, и, как говорится, чаще всего это делают там бедные люди, да, потому что они в надежде, что... Вот этот лотерейный билет, один из миллиарда там выиграет, хотя по статистике, как говорят некоторые, да, что по статистике даже больше шансов получить, ну, что вас молния ударит прямо в лоб, да, вот, скорее, чем вы там выиграете какой-то лотерейный билет. И все думают однажды, бац, что-то возьму, что-то сделаю, бам, и я победитель, я счастливчик, и все начнет работать, и жизнь, жизнь пойдет. Скажем так, все станет хорошо. Но правда в том, что на самом деле это неправда. И это настолько редкие случаи, что это просто один на миллиард или один на миллион, неважно. Чтобы поставить, чтобы ставить нашу жизнь на вот это, да, ставить наше здоровье, успех, любовь, значит, что вот мы сейчас купим какой-то магический чудо-тренажер и накачаемся или э, примем чудо-таблетку жиросжигающую, и все и мы станем там худыми и красивыми, да, но там, да, как в аптеке обычно там предлагает или что-то еще. Это то же самое. Вы принимаете эту таблетку, это как это тот же самый лотерейный билет. И через неделю ты думаешь, что ты там будешь выглядеть как вот эта модель на обложке фитнес-журнала. И, значит, все это, в принципе, вот это, это все как бы взаимосвязано. Мы все думаем, что богатство — это идея, которая к нам однажды придет, что вот любовь тоже однажды что-то где-то, как вот Золушка, да, когда-то что-то кого-то встретим, да, а вот. А как Лариса всегда говорит, да, а перед тем, как в вначале, перед тем, как Золушка нашла принца, она сама стала принцессой, да. То есть вы сами должны стать принцессой, чтобы познакомиться с принцем для начала, да. Люди думают, что а, пройдут через какой-то сложный этап очень быстро, и потом бац, что-то произойдет, какое-то по волшебству жизнь поменяется, и все будет хорошо. Я получу эту работу, в этот момент все осуществится, все будет хорошо, там и так далее, и так далее, и так далее. А, на самом деле, а, прежде всего, да, люди, они вот, а, самые вот эти вот, скажем так, продуктивные годы, они тратят на вот это вот, на какую-то, скажем так, на какую-то мысль о том, что однажды что-то произойдет, да. Все думают, что однажды появится этот лотерейный билет, что проблемы одни однажды уйдут, все магическим образом наладится, и так думает большинство людей где-то на подсознании внутри. Вот из-за кстати его вот из за таких вот вот из-за нетрезвзятости вот этих СМИ, да, мы как бы попадаем в такую ловушку. На подсознании у нас вот оно как бы внутри нас оно сидит вот это. И нужно понять, что на самом деле существует такой закон экспоненциального развития. И если мы возьмем нашу даже цивилизацию, очень просто, да, там ей, например, ну, 5000 лет, да, допустим, и до 20 века, еще 100 лет назад люди на лошадях ездили, ребят, 100 лет назад... В 17 году люди в большинстве еще на лошадях передвигались по, по улицам. То есть, в принципе, мы жили еще в таком, скажем так, в таких еще древних веках. да И вдруг в 20 веке происходит такой скачок, такой переломный экспоненциальный скачок. И он произошел совсем недавно значит только сейчас это все начинает то есть вот экспоненциальный скачок произошел только совсем недавно хотя до этого времени все тысячи лет он как бы развивался в принципе ну как то так вот скажем так не было такого таких каких-то каких-то определенных скачков таких серьезных и только сейчас вот это все происходит так вот значит как один из тренеров да сказал очень хорошую вещь. Да? Он сказал, вы должны полюбить вот эти сложности. Вы должны полюбить их. Потому что жизнь наша, это и есть сложности, которые мы проходим. То есть мы должны э, научиться тому, что... Э, мы должны понять, что никогда не наступит какого-то определенного дня, когда мы достигнем с вами оптимального здоровья. Да? Потому что жизнь — это всегда процесс, это всегда движение, это всегда сложности. То есть сложности — это и есть жизнь. И иногда будет, скажем так, вот, если мы возьмем бодибилдеров некоторых, да, даже профессиональные бодибилдеры на фотографиях, там супер, у них там, там низкий очень процент жира, да, они практически все мышцы выделяются, видно, да, то есть они это делают путем сушки, да, это очень сложно, да. И это, это только они делают там раз в году в определенный сезон, когда они выступают. В обычное время... Эти же самые бодибилдеры, они как бы даже толстые, то есть они, у них серьезный такой, у них много жира, да, то есть они, они, они не всегда вот такие, там, 5% невозможно удержать вот этих 5% жира в, цель, в теле, невозможно, это огромная нагрузка на организм и просто можно здоровье свое положить поэтому вот обычно это все двигается вверх-вниз, то есть в сезон, да, то есть когда он выступает, он 5%. процентов, когда не выступает, он обычный, вот, значит, и правда жизни в том, что вместо лотерейного билета подход, который вы должны выработать, это подход скульптуры, то есть вы берете камень, вы берете большой камень и значит вы его выбираете, скажем так, и вот этот большой, ну мрамор, например, да и каждый день вы откалываете от него кусочек. То есть, или вы там оттачиваете, да. Вы берете стамеску, там, молоточек, откалываете кусочек один за другим. Как в картинках некоторых показывают, да. Иногда вы делаете ошибку где-то, да. Вам нужно там, значит, приклеить этот кусочек назад или что-то еще, или как-то что-то придумать, да. Там много где-то отбили, там и так далее. Что это значит? На практике это значит, когда вы создаете богатство, первое, что вам нужно взять, самое сложное, это взять вот этот камень. Это самая трудная часть. Это начать бизнес, например. Да, там, или, э, ш, э, вот как обычно это происходит. Да, принять решение. Вот Камень не представляет собой главную вот эту нашу индустрию. Там, э, главный доход, который вы хотели бы иметь, да, например, э, в этом бизнесе. Нужно определить свои качества. Потому что прежде всего... У каждого из нас есть свои определенные качества. Кто-то в чем-то лучше, кто-то в чем-то хуже. Если взять спортс людей, да, есть там эктоморфы, эндоморфы. То есть это разные такие, разные немножечко телосложения, да. Например, по-моему, эктоморфы, да, они хорошие пауэрлифтеры. Это те, кто, знаете, там, камазы там толкают, самолеты там поднимают, высокие, всякие там камни поднимают. Вот это эктоморфы. Эндоморфы, по-моему, они генетически расположены... Значит, там более, так скажем, у них такое тело более меньше жира, да, более такие немножко фигуристые, да, потому что вот эктоморфы первые, они расположены, чтобы стать вот такими лифтерами, да, у них люди здоровые, не поднимая там, да, и, например, эндоморф, он не может стать круче пауэрлифтером, чем эктоморф, потому что он генетически не расположен к этому. Или вот очень худенький, вот, например, да, он не сможет стать крутым там этим, да, пауэрлифтером. Просто нереально. Поэтому вы тоже должны определить свои качества в первую очередь. Вот. То есть, вы можете построить или там создать что-то только по мере ваших сил. Большинство людей, они думают, что они в чем-то хороши, но обычно они, да, могут ошибаться, как правило, да. Вы точно четко определить своих сил никто не может. И вот этот камень, он представляет собой как бы направление. Вот, э, там, и, скажем, вы там мезоморф, или там, вы, скажем, там не супер большой, да и вы, скажем так, не супер худой, вы такой средний. И прежде всего нужно как бы выбрать, вот я примерно средний между этим, между этим. Да. Вот, например, э, значит... Э, вы ставите себе задачу, вот мезоморф, да, я буду достаточно накачанным, допустим, да, и, э, значит, я буду немножечко, по чуть-чуть... Значит, там, как-то там, может быть, например, наращивать немножечко мышечную массу, да, то есть мне это тяжелее, там, и так далее. И вы начинаете понемногу отламывать, да, из своей этой скульптуры. Вот чуть-чуть потихонечку подходите к этому, к этому. Так вот, наша жизнь, как говорил этот тренер, это своего рода такая дробилка, да. И мы живем в таком мире, да, где есть землетрясения, ураганы, там, все такое, да. Мы изначально с вами родились и живем в таких сложных даже условиях, скажем так, так вот наша жизнь это тоже своего рода такие сложные условия, мы, мы в таком измерении находимся с вами, да, есть еще там другие, кто-то в раю, там может быть этого нет, но мы находимся в том измерении, где вот это все есть, и если вы говорите, я хочу избавиться от своей жизни, наконец-то, вот когда же я наконец избавиться от этой дробилки, от этих проблем, от всего, вы просто просите избавиться от вашей жизни, Поэтому я рекомендую не избавляться от этой дробилки в вашей жизни, потому что это и есть ваша жизнь. Это ваша скульптура. И ну, нужно, нужно прилагать усилия определенные. Так вот, индустрия, которую вы выбираете, да, как правильно выбрать индустрию? Вот. Поэтому значит, вы берете камень, это значит, предпринимательство. Да? Вот. И каждый день отламываете от него. И, значит, дело в том, что за вас это никто не сделает. Вы сами будете раскрывать вашу скульптуру, отламывая кусочки вот этого камня. Поэтому ваша жизнь, прежде всего, должна стать вот такой скульптурой. Ничего быстрого не бывает. Полюбите вашу жизнь, перфекционируйте ее, стремитесь жизнь вашу сделать длинной, с определенной целью. Там, помогать людям да? вот наш, в нашем бизнесе мы помогаем людям у некоторых людей очень серьезные финансовые ситуации и если мы возьмем многих ребят которые преуспели в этом бизнесе в других параллельных организациях у них были такие ситуации, что многими не снились мама умерла, мама больная там, ничего нет, долги, компьютеры забирают и так далее и тем не менее они находят в себе силы и они Выходят из этой задницы просто жизненной и делают такие результаты, создают такой бизнес, который позволяет ему на год куда-то уехать, забыться, поселиться на каком-то острове и вообще не париться в течение этого года. И потом, собравшись силами, зарядившись солнышком, вернуться снова в этот бизнес. И при том, что бизнес-то особо-то и не упал. Ну, может быть, чуть-чуть стал меньше, но по крайней мере, да, он все равно приносит ему доход. Вот, вот к чему надо стремиться. Нужно, прежде всего, помогать вот таким людям, э, потому что вы, своего рода, служ, служ, служите этим людям. Мы даем им, э, им возможность. И э, для бизнеса нет ничего лучше, чем это. Это, своего рода, я, конечно, показываю идеал, да, вот это такая скульптура, которую мы хотим, да, то есть, и, соответственно, надо... Там, если вы к любви Подходите, да, к отношениям, то же самое Все это касается здоровья То же самое Все требует вот, Скульптура здоровья Скульптура а, там, отношений, скульптура бизнеса Все это разные скульптуры Которые вы отламываете потихонечку Потому что кто-то рано выходит замуж Кто-то рано женится да, а Кто-то поздно женится да, Некоторые вообще никогда не женятся Поэтому а, вы выбираете ту скульптуру Вашей жизни, тот камер Который отождествляет вашу жизнь и который подходит к вам от природы вот к чему вы как бы вот который более-менее к вам подходит потому что когда вы даже в бизнесе развиваетесь вы тоже выбираете разные подходы мы будем об этом еще говорить да кто-то будет любит больше в интернете работать кто-то любит больше работать значит с презентациями то есть будем тоже об этом сейчас говорить например вы хотите как-то мотивировать людей, да, в бизнесе, вы в этом направлении хотите больше развиваться, вот. Надо, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы стать лучше, да, чтобы стать, стремиться надо к идеалу всегда, вот. Дональд Трамп говорил всегда, думайте масштабно, широко, вот, значит, если вы, например, если ваша скульптура, например, более интровертна, да, то вы, например, ну, не, проводите, не любите проводить, например, большие мероприятия там, на тысячу человек, на пять тысяч человек. Вы берете небольшую группу, да, и вот вы, например, эту развиваете. да, Вы можете работать, например, с определенным количеством людей, небольшая группка. Вот. И вы тогда развиваетесь в этом направлении. Вот, например, вам нравится например, проводить, там, например, обучение спецфорсажа, да, там 30-40 человек. Вот вы тут чувствуете себя идеально. Развивайтесь в этом направлении. Если вы тот человек, который чувствует себя очень хорошо с группами 1000, 2, 5, 10, развивайтесь в, эту, в этом направлении, если вы чувствуете себя там комфортно. Потому что нет правильного или чего-то неправильного. То есть выбирайте путь развития, который больше всего и лучше подходит именно для вас. И старайтесь развивать вот этот вот навык. Да? То есть то, что вам нравится, в том направлении развивайтесь. Поэтому, если говорят, что вот только это неправильно, вы должны понимать, что нет правильного, неправильно, опять же, да, развивайтесь то, как вы чувствуете себя в, это, в этом направлении, как вы любите больше работать, больше в комфорте, развивайте больше навыки работы в комфортнее. У вас будут появляться такие же люди, которые также любят работать. Направляйтесь в ту сторону, которая основана на ваших силах, развивайте ее, да, тянете это, да, то есть и, соответственно, улучшаете свои, повышайте свои характеристики. Кто-то из вас, например, людей семейно ориентирован, другие, например, не очень семейно ориентированные. Поэтому нет правильного, неправильного, есть просто правильный подход к этому вашему камню. Вот, если вы, значит, как я сказал, да, кто-то становится средним да, в бизнесе, кто-то становится, как Уоррен Баффет там, да, суперкрутой, да, как Билл Гейтс, вот это, такие капиталисты, да, но, в конце концов, все равно, и они тоже помогают обществу, они э, приносят что-то хорошее, да, людям, какие-то хорошие вещи, рекомендации, книги, что-то еще, э, какие-то системы, какие-то программы, да, они двигают общество к определенной их цели, да, и задайте себе вопросы, следуйте, наблюдайте, задавайтесь вопросом, тестируйте, анализируйте, что вам лучше, да, слушайте умных людей, вот, и обычно, да, человек, когда начинает вот в это вот, в новости в эти вникать, еще куда-то, люди начинают просто деградировать, тупеть начинает, начинается вот такой, блин, бардак в голове, вот, я когда начинаю смотреть что-то, да, вот бывает, уходишь все равно в негативные новости, бывает, начинаешь тупеть, вот, просто вырубается у тебя мозг и а тут это надо мозг то включать нужно понимать что и там и там нету как бы нет кто-то правильный кто-то неправильный да всегда есть всегда середина везде да и тот где-то врет и тот где-то врет поэтому надо иметь голову и не надо впадать в крайности всегда нужно научиться врубать голову в любых ситуациях и э... Просто вы тоже своего рода, вы когда свою скульптуру строите, и когда у вас отключается мозг, вы начинаете плохо что-то делать. Поэтому старайтесь вот себя немножко ограждать от некоторых вещей, чтобы вас не отключали некоторые там эти новости, всякая эта ерунда. Занимайтесь личностным своим развитием, чтобы улучшить вашу жизнь. И практически совет первый, да, не увлекайтесь этими новостями, да, всякими ТВ-шоу. Можно расслабиться иногда, чуть-чуть что-то где-то посмотреть, но не надо этим увлекаться. Вот бабушка говорила, да, когда они росли в их эпоху, да, не было никого СМИ, была там одна газета какая-то. да, И у людей был качественно, скажем так, более интеллектуальный даже уровень мышления в то время. И можно и сегодня то же самое сделать, если правильно этим делать. Сегодня просто другое идет... Сегодня слишком много всего, и мозг уже просто отключается на некоторых, просто вырубается. Его уже вырубает вот этим количеством информации. И ты начинаешь думать совсем не так, думать так, как тебе хотят, чтобы ты думал. Так вот, Джефф Безос, у него одна цитата есть хорошая. Он говорил, значит, у него учился один парнишка, там рассказывал, прям, дал Зелли как-то так. Он сказал значит, он говорит, Джефф, он делает вещи лучше всех, с которыми я когда-либо работал. он люб... все, чем он не делает, он делает это лучше всех. И э, чаще всего, многие, да, там, либо не доделывают какие-то свои, там, берутся за что-то, не доделывают, и так далее, да, останавливаются на полпути, и так далее. Вот, он всегда стремится сделать эту вещь лучше, вот чем бы он ни занялся, он всегда стремится это делать лучше. Вот, поэтому контролируйте вот это все, да, если вы что-то делаете, да, старайтесь довести это до конца, старайтесь довести это до, там, идеала, да. и то же самое, вот, например, когда вы смотрите какой-то фильм, да, или, там, журнал, читаем, да, с короткую статью об успехе, и мы, как бы, видим, что он быстро, раз, разбогател, еще что-то, и у нас такие возникают причинная связь такая, вот, там, или, например, вот этот парень, он занимается верховой ездой, например, да? Ага, вот этот вот там золотодобывающим бизнесом занимается, там, ага, вот тот имеет там ларек шаурмой, да? Вот, наверное, поэтому он там разбогател, да? И вот, значит, не надо тоже как бы делать вот такие, значит. Скажем так, журналы и все остальные вот эти вещи, которые что-то пишут, они стараются укоротить эту историю. И мы не, мы не можем сказать точно, почему они стали там успешными людьми. Никогда нельзя по одной какой-то вещи, да, определить, почему этот человек добился успеха в бизнесе. Обычно это всегда много всего. Закон причины и следствия. Вот Лариса всегда этому нас учила, да? Вот, например, там, Джордж Буш, там говорят, он там на ранчо жил, да, значит, в раннем возрасте, по-моему, да, и, и, и, и может быть, это и не... Может быть, знаешь, все думают, наверное, это было причиной, потому что, ну, что он стал президентом, да, но, возможно, это вообще даже не имеет ничего общего к этому, да, поэтому нужно иногда, нужно, ну, концентрироваться на многие факторы, да, проверять, изучать, да, более детально разбираться всегда во всех этих вещах. Значит, дальше, значит, то есть, никогда... Невозможно указать как бы, какую-то определенную вещь, благодаря которой тот или иной человек стал успешным. То есть это целый камень, в целом, который они отшлифовывали. Например, успешные люди, которые подходили к тому или иному результату, там, президенты, там, еще кто-то. То есть это был определенный этап. Билл Клинтон, да, он там вообще у него, по-моему, мать-одиночка была, да. Он вырос, родился, рос в одном из беднейших штатов вообще в Америке, да. Что-то там, по-моему, в домике на колесах они жили там. То есть, он с этого этапа начал развиваться, оттачивать свою скульптуру, да, принимая правильные решения на протяжении жизни. Учился, может быть, у правильных людей, да. То есть, там, разные президенты. Там в России президент, может, тоже так же развивался поэтапно, да. Сегодня он вот представляете себя и того, того человека, который э, стал благодаря вот этому процессу, который занял огромное количество, ну, не огромное количество, много лет он занял этот процесс. Поэтому невозможно всю историю человека успешного уместить в историю в 5 минут в видеоролике или в 20 минут. Вот, поэтому это неполная картина. Вы всегда должны понимать, что любой успех, который достигается, где бы это ни было, в чем бы то ни было, это процесс, это процесс, который занимает время, это скульптура, которая оттачилась годами, которая оттачивалась постепенно, и сегодня она приняла вот эту вот форму окончательную. Вот, значит, короткие усл... вот эти все истории, быстрые дороги, вот сразу же вот, когда люди смотрят эти истории кажется что это все делается быстро что это раз и ты богат и все такое да? на самом деле думайте так последовательно на протяжении вот, например 18 месяцев значит вот мне в бизнесе тоже вот, я слушал один тренинг мне понравился Дона файло он говорит значит, в бизнесе это как вот вы он говорит вот я наблюдал как строился мариотт отель один из самых больших вот в ихнем городе говорит огромнейшее здание говорит. Они целый год вырывали котлован, целый год они рыли котлован, говорит. Только рыли этот котлован, чтобы построить на месте этот, этот отель огромный. Они целый год что-то там рыли, что-то там уплотняли, что-то вбивали эти сваи, что-то делали. Чуть даже больше года. И потом, говорит, когда они это закончили, этаж за этажом стал подниматься каждый день. Первый этаж, первый день. На второй день, второй этаж. На третий. То есть и пошло оно очень быстро. То есть самое, самое сложное это в начале вот эти 18 месяцев, вот этот год, который мы строим, и никаких результатов даже не видно, потому что просто роется вот эта яма, на которой потом уже все это будет стоять и быстро развиваться, на которой будет вырабатываться вот это вот все остальное. Вот. И... То же самое там касается всего. Да? Если мы хотим быстро похудеть и думаем, что вот сейчас мы, вот, мы 20, например, 30 лет до этого злоупотребляли, мы ели все подряд. Мы довели себя до того, что мы весим там сегодня столько-то, и, и это нормально, и мы думаем, что если мы это за месяц сделаем, нет, ребят, на это потребуется время. Это, это нужно время, потому что происходят метаболические изменения в организме, и невозможно, уже за это время кое-что уже произошло, и нужно, это процесс, который должен восстановить это все теперь. И потребуется генетически геном, чтобы как-то перестроиться, да? и также сама нужно точно так же нашему мозгу там, перестроиться. И временные рамки, вот мы проходим этот курс, да? даже для, для нас, да, несмотря на то, что вот этот курс, он проходит 70 дней, это более чем два месяца, и 70 дней это вообще минимальное количество дней для того, чтобы сформировать привычки определенные. То есть человеку нужен определенный этап, невозможно все сразу же сформировать. Вот здесь вы сейчас начинаете менять свои привычки, разные тренинги, кто-то что-то кто что на кого-то это влияет. Я понимаю, что любой этот тренинг он не может влиять на каждого идеально. Кто-то будет принимать этот тренинг, какой-то из этих тренинг, может быть, как, как кого-то это будет даже злить, кого-то еще что-то, на кого-то это будет действовать. Это и есть задача этих тренингов, где-то вас, где-то, чтобы вы где-то что-то сделали, где-то вас, это знаете, как вот это вот электрошокерами, бум, бум ударить, да, чтобы вы очнулись. То же самое своего рода эти тренинги, они по-разному будут на вас действовать. На кого-то, кого-то злить будет, кого-то наоборот, кого-то еще что-то, неважно. Задача этих тренингов именно, именно вывести вас туда, куда нужно. Здесь вы меняете свои привычки. Вот, вы должны получить прибыль от этих изменений, от этих привычек вы должны получить прибыль, и это не произойдет сразу по щелчку, мир не так устроен, мир, скажем так, не ждет тебя и типа, о, Эд, стал клево питаться, молодец, бам, хлопаем в ладоши, теперь мы ему даем идеальное тело, он красавчик, так это не работает, или там... Катя работает за компом последние 70 дней, да, Вот она сидит, слушает вот эти все тренинги И давай-ка ее вот через 70 дней вознаградим огромным чеком в компании Она сразу станет бриллиантом Ребят, не бывает такого Если даже Биллу Гейтсу потребовалось от 20 до 30 лет постоянной работы С там, Ворону Баффету, с 7 лет он начал свое обучение у него IQ там более 160, да. Он сделал свой первый миллиард только в 57 лет. То есть это через 5, 50 лет после того, как он начал, он достиг этого результата. И это один из умнейших людей вообще э, ну, в, на планете, да? Один из богатейших людей на планете. И его обучали определенные менторы, тоже одни из самых лучших. И возможно, что вот этот ваш этап, вот этот развитие, он займет более чем 70 дней. Но вы поймете, в сетевом бизнесе вам не нужно здесь ждать столько лет, да, вам не нужно э, ждать там 50 лет, чтобы стать успешным предпринимателем. Вам, возможно, минимум для начала, чтобы, как я сказал, котлован надо вырыть, 18 месяцев, нужно суперэффективно, супер напряженно поработать. Вот. Потом 3, максимум 5 лет в бизнесе, следующий этап, и вам уже не нужно нигде работать. Вы уже профессионал, у вас уже чек более 5000 долларов ежемесячно, 5, 10 и более. Поэтому нужно перетерпеть первые 18 месяцев. Они очень важные. Иногда бывает, что следующий бывает 18 месяцев. Бывает и так. Вот эти сл самые сложные этапы нужно э, пройти. И через три года, три, максимум пять лет, вы финансово абсолютно независимый человек. У вас есть уже, э, у вас переделанное мышление. Вы видите вещи четко, без всяких призм. Вы читаете уже простую науку. То есть вы уже... Понимаете некоторые вещи, вы уже совсем другую сторону вещей видите. Вы уже не понимаете, почему тот или иной человек, он этого не понимает. Он просто... Вы уже перестроили свое мышление. Вы переустановлены. Вы переустановлены от программы неудачи в программу на успех. И 70 дней я хочу, чтобы вы сфокусировались. Вы будете обретать новые привычки. Новые привычки — это как что-то типа посаженных семян. Вы посадили семена, которые впоследствии дадут... Вам доход, который вы хотите, да, сегодня. Или там физически, в финансовом плане, в социальном плане, в плане счастья, еще чего-то. Так вот, это как весна, да, например, весна. Это обычно три месяца. 70 дней это тоже, как, скажем так, это будет такой весной вашей новой жизни для вас. Расцвет такой. Это прежде всего время потребуется для того, чтобы посадить семена. погрузить глубоко в вашу голову, чтобы они не выпали оттуда, Потому что э, наш мозг, помните, это машина такая адаптивности, да, она знает, и если что-то приходит и уходит, то это можно игнорировать. Если это так пришло, ушло, можно проигнорировать. И он понимает, что он будет бомбардирован различными идеями, да, то есть и мозгу нужно дать достаточное количество времени, чтобы он прошел вот это все, тоже отработал эту информацию. Потому что это будет такой настоящий «вы», это будет новый «вы». И э, для этого и нужны вот эти 70 дней. А дальше, потом, после этих 70 э, дней, вам потребуется реальное время. Это успех, который находится в экспоненциальных рамках. И что это значит? Вот, например, э, значит, э, один из, э, проводился один из там, типа экспериментов таких. Значит, На днем их дво, два партнера. И он говорит, вот смотри, вот представь, да, вот тебе, например, 27 лет, а другому 37 лет парню, да, и он говорит, вот представьте, тебе дают, значит, 100 тысяч долларов тому парню, которому 27 лет, значит, из одного миллиона. То есть, есть миллион долларов, тому, кто 27 дается 100 тысяч долларов, а тому 37-летнему дается 900 тысяч долларов. Вот вы берете это количество денег, и вы, как бы, вкладете их в свой бизнес. Вы его развиваете, и, скажем так, вы... Вы супер предприниматель, опытный, вы знаете свое дело, вы, скажем так, Джефф Безос в мире бизнеса. Вы растите, там, у вас прирост 30% каждый год. И вот помните, да, 27-летний парень он начинает 100 тысяч баксов. И 37-летний парень он начинает свой бизнес в 900 тысяч долларов, то есть в 9 раз больше. Но он на 10 лет старше. И с каждым годом они растят, их бизнес. Прирост, помните, на 30% увеличиваем прирост. С каждым годом. И что происходит к 55-60 годам? То есть 30-летнему парню у него будет там 250 миллионов долларов. Значит, огромное количество денег у него на счету. У того парня, который начнет на 10 лет раньше, с меньшим количеством денег даже, в 9 раз, у него будет, значит, будет... Даже больше, чем миллиарда долларов, понимаете? Это вот еще есть такое, погуглите, там, правило 72, оно позволяет рассчитать срок, эмпирический способ, там, что-то такое, да, то есть в течение, значит, там, постоянно вдвое, в, при постоянном росте вдвое, там, на некоторый процент происходит величина, вырастает. Ну, есть в гугле, там, определение, то есть. У того человека, у которого было в 9 раз меньше денег в начале, он в итоге будет иметь более миллиарда долларов доход. Вот вам нужно, чтобы, это, чтобы происходило вот такое удвоение, циклы удвоения. И значит, вы берете процент возврата, да, и там делится вот это все. Значит, процент улучшения вашей жизни. Вот как-то так это все потом подводится. Например, если значит, 10%, процентов, значит, как это делается, значит, каждые 7 лет, вот это как происходит такое удвоение серьезное. Вот, например, если вы сейчас берете 10 тысяч долларов, через 7 лет у вас будет там при, при 10% процентов там что-то 20 тысяч долларов. То есть, не намного больше. Но если вы сделаете достаточное количество вот этих циклов удвоения, начиная, например, там со 100 тысяч долларов, да, 30%, то вас это через 10 лет приведет к миллиарду. Вот помните, да, вот этот, ну, экспоненциальный рост, тренинг, который я делал, там примерно это объясняется. То есть, 40 шагов обычных, это 40 шагов, там, 40 метров, например. Вот. И 40 экспоненциальных шагов вы можете, там, 20-30 раз просто обойти всю планету. То есть, экспоненциальные шаги, они работают уже на больших цифрах обычно. Значит, это, скажем так, Ничего страшного, что кому-то сегодня там 50, кому-то 30, кому-то 20. Да? То есть, э, значит, возможно, вам сегодня 40, возможно, вам 30, неважно. Кому-то 15, кому-то 20, вот, кому-то 70, неважно. Смысл в том, что э, это есть вот, нужен такой натуральный ритм, который вы сможете, который вы не сможете сломать. Вот. и, э, скажем так, э, большинство людей э, требуется большое количество вот этих циклов удвоения. То есть вам нужно как можно больше. На начальном этапе, поэтому мы и говорим, надо очень-очень быстро развиваться, стараться, да, не останавливаться. Нужны вот эти циклы, циклы удвоения, нужно быстрее их пройти. Чтобы потом однажды цикл удвоения был вот огромный уже, бум, такой скачок. Вот, и вот Билл Гейтс, значит, в истории, да, вот этих всех людей, да, там Пикассо тоже, который рассказывал, 10 темных лет его вот он 10 лет ничего там, он, там не было у него никакой идеи какой-то и через 10 лет у него произошло он нарисовал там картину да, которая просто взорвала все вот он э, стивен спилберг который помните э, снял Индиана джонс вот он сказал что перед тем как снять этот фильм вот это в принципе был тот фильм на который его возвысил да он говорит перед чем я взялся за этот фильм я подбирал 7 лет линзы специальные линзы на камеру, то есть он как-то там, он делал небольшие фильмы до этого, маленькие фильмы. Прежде чем он снял фильм «Индиана Джонса», стал мегаизвестным режиссером. И то есть ему тоже потребовалось определенное количество циклов удвоения перед тем, как он стал крутым режиссером, продюсером и так далее. То есть это этап, который становление. Так вот, сейчас вы берете этот камень и, и поймите, вам потребуется время. Поэтому не надо, не позволяйте никому себя дурачить прежде всего, да, потому что э, там быстрый способ обогащения, еще чего-то, хайпы, лотереи, ставки. Не надо, не надо впадать вот в этот идиотизм, потому что это тоже вот, своего рода тоже необъективность СМИ, которая нас, мы не понимаем вот этих вот, мы не понимаем вот, это, вот основных принципов, поэтому туда люди идут. Они просто не понимают основных базовых принципов, то есть вот этих вот то что мы с вами сейчас проходим и они теряются они попадают в такую в такой лабиринт они уже выйти оттуда не могут все они уже потерялись уже и сложно даже назад вернуться ваша задача сфокусироваться на скульптуре то есть каждый день вы откалываете вот такой кусочек как говорил чарли мангер один из крутых тоже инвесторов инвестор да он говорит ложитесь спать став немного умнее немножко продвинутее. Каждую ночь немножечко выложитесь, старайтесь провести день так, чтобы в следующее утро вы проснулись немножечко умнее, чем в предыдущую ночь. Поэтому разгрузите ваши обязанности правильно, верно, да, то есть всё, шаг за шагом продвигаетесь вперед, вырабатываете, выстраиваете дисциплину. Да, значит, убирайте лентяя понемножечку, по кусочечку, значит, потому что. Скажем скажем так, мудрые учителя, что говорили, да? Тот, кто был верен малому, будет верен и большому. Вот поэтому каждый день вы ложитесь спать более продвинутым. Вы берете вашу конечную цель, берете вашу скульптуру, вот этот камень, из которого вы выстраиваете вашу скульптуру, и вам нужны четыре составляющие. Например, там, камень вашего, значит, кто-то хочет стать миллионером, кто-то хочет стать здесь бриллиантом, да, вот, финансово независимым, вы берете, э, собираете максимально ваши силы, ваши, макс собираете, максимально аккумулируете эти силы и понемногу начинаете оттачивать вашу скульптуру, потому что нет никакого лотерейного билета, вот э, представьте там, ну, я вам говорю, да, вот у меня есть какая-то супер идея, я вот сейчас, бам, и стану богатым, и э, я буду там, например, там, да, один вот кто-то рассказывал там, да, буду каждый день покупать лотерейные билеты, и в один, э, в один день я просто в, там этот счастливый билет просто вытяну, потому что я больше их буду покупать, да, и э, потому что я вижу, что кто-то выигрывает в новостях, там еще где-то показывают, да, кто-то выиграл, там, миллион, еще кто-то, да. Э, но прежде всего, ребят, шансы, каковы шансы нужно просчитать. И один, значит, один из, э, тоже такая корот, коротенькая история, он рассказывал, говорит, выиграл, когда ему 10 лет было, говорит, он там с бабушкой ходил. И, ну, бабуля ему говорит, выбери там этот лотерейный билет. И значит, он говорит, я чувствую, что вот реально могу выиграть сегодня. Вот какое-то чувство внутреннее у него. И они, говорит, купили этот билетик за 1 доллар. Он говорит, я никогда не забуду этот момент для меня, для маленького. Я выиграл 100 долларов тогда. Прям там мне дали 100 баксов. Я просто обалдел. Для меня какой-то взрыв, говорит, был просто эмоциональный. Вот, потому что мне там 10 долларов в месяц выдавали родители там на что-то. Да? И говорит, одна... я просто обалдел от этого выигрыша и купил, говорит, велосипед, гор, горный велосипед. И какие-то случайные обстоятельства начали. У него украли буквально на следующий день этот значит, велосипед. Или там, через несколько дней, да, там через два-три дня. Он говорит, вот как легко пришли, так легко и ушли этот мой выигрыш, этот мой велосипед. Как говорят, за забор, который быстро построили, он быстро и развалится. Также и деньги в этих всех быстрых проектах, в пирамидах, в финансах еще где-то. В итоге, значит, как ушло, так пришло. и Быстро и уходит. И обычно получается ответка, и эти люди, но ну, на самом деле потом очень сильные удары получают. Жизнь так устроена. Есть законы жизни, которые человек пытается нарушить, не понимая, что эти законы, они работают, хотят они или нет. И по-моему, Мальер говорил, да, у него цитата была, деревья, которые медленнее всего растут, имеют лучшие фрукты. На них растут более сладкие фрукты. Вот, и вот он получил эти 100 долларов, купил велосипед, и там через два дня они ушли. Покатался немножко, вот, быстренько, все. Вот, и в детстве, он говорит, когда ему там начали уже после этого, он говорит, на Новый год ему родители говорят, что тебе купить? Он говорит, ну, купите мне вот эти, на 200 долларов купите мне билетов. Кто-то хотел там трансформера, еще что, то Он говорит, ну, вот я хочу вот этих билетов купить. Он говорит, слава богу, мне бабуля купила там что-то, какую-то игрушку. Он говорит, я купил эти 200 билетов и стал их всех вот с радостью с такой в глазах, стал их всех ну, там, чистить, смотреть, что я выиграю. Да. Он просчитал, что если я там выиграю столько-то, 200 билетов, и из них столько-то, столько-то будет э, за 100, то я потратив этих 200 долларов, куплю себе 10 велосипедов. Короче, у него там все намечтал. Вот. И в итоге, говорит, когда я их уже там уже последние, уже это, у меня уже уже полностью я поникший был. Вот, в итоге я все 200 этих билетов израсходовал и ничего там не выиграл. Ну, в общем, тут я, вот, вот тут я понял уже, что такое лотерея, что такое вот это вот... Для меня это был, говорит, большой урок. И, значит, многие из нас, вспоминайте, да, наверное, были такие моменты, вот, когда кто-то из нас опирается на эту лотерейную ментальность. Вот, поэтому бросьте это делать, да, никаких лотерей нету, не надо тешить себя чем-то таким, то есть э, нужно быть реалистом прежде всего. Не нужно искать супер диеты, если вы хотите похудеть, перестать искать всякие таблетки, которые позволят вам скинуть сразу же кучу веса. Да? Э, есть, которые что-то помогают, там, да, но э, в разумных пределах. Есть, всегда есть процесс, который э, занимает время. Если что-то происходит слишком быстро, это ненормально. Это либо вредит здоровью, либо еще чего-то. То есть это ненормально, и вы должны это понять. Поэтому надо делать умно, и, значит, скажем так, все, например, все это, не, не, не бывает так, что одна таблетка решает там полностью ваше, скажем так, в, там, это, прежде всего, это ваше питание, это стиль вашей жизни, это ваше эмоциональное состояние духа, это ваши мысли, которые, как вы думаете каждый день эмоционально, да, вот это все вместе, в совокупности результат ваш улучшает, чем бы вы ни занимались, поэтому, хотите использовать вес у нас есть отличные продукты там они поддерживают там да, то есть да не значит что они супер сразу вы станете там этим накачанным хидым и так далее у нас есть протеины аминокислоты они, это нормально, это ничего не вредит, это нормально, это просто белок, да, концентрированный, там, аминокислоты тоже специальные, то есть это, это все помогает немножко, но это не сделает так, что вы станете там супер-пупер, поэтому не надо всегда преувеличивать возможности самого там, продукта, будьте реалистами во всем, вот. если хотите похудеть, сокращайте потребляемые калории, кушайте там 6 раз в день сбалансированно да, правильно пейте, там, пейте больше воды, да? Значит, ты там, например, пейте, вот как Лариса, да, она говорит, через 20-30 минут после еды только можно выпить, да, не во время еды, ходите чаще, там, если у вас переизбиток веса, да, начните поменьше, там, скажем так, есть меньшими порциями, поэтому нет, есть только одна стопроцентная диета в жизни, меньше жрать, как говорится, да, стопроцентная одна диета. И нет, не пытаться, не нужно никогда что-то, э, значит, пытаться обмануть себя. Смысл в том, что нужно взять просто под контроль то, что вам подвластно. Просто взять это под контроль. И вы сможете все это сделать, реализовать ваше, э, то, что вы хотите в плане тела, в плане бизнеса, просто отщепляя потихонечку ненужные части. Потихонечку. Поставьте себе 18-месячную цель. И я вам гарантирую, вы сможете... Просто, э, скажем так, революция произойдет в вашем здоровье, в вашем бизнесе, если вы все будете делать правильно. И, э, значит, э, вот эти все быстрая диета, это убираем все. Быстрый бизнес, быстро разбогатеть. Убираем этого навсегда, вообще вычеркиваем, это все фигня на самом деле. Вот. потому что, как один и сказал, да, если вы находитесь в комнате, да, и вы не знаете, кто вы с людьми, и вы не знаете, кто в этой комнате балбес, то, скорее всего, этот балбес вы. Вот, поэтому вы, наверное, никто не, хотит, не, хочет, не хочет быть балбесом, потому что богатство происходит тоже по такому принципу, да, то есть постепенно. Когда дело доходит, доходит до, скажем так, там, тоже там отношения там если проблемы с отношениями там с женой там, с мужем тоже есть ставите долгосрочную цель которую вы хотите прийти потихонечку отщепляете вот. не надейтесь на быстрый результат иногда есть вещи которые мы делаем мы хотим их сразу в секунду исправить да? вот мы натворили какую-то вещь и мы хотим теперь за секунду все исправить тоже не бывает все делается постепенно нужен подход невозможно исправить все сразу же вот, значит, Невозможно создать вашу скульптуру из камня быстро Вы можете ее разломать наполовину быстро Долбануть по ней, она развалится на две половины Быстро это можно сделать Поэтому, чтобы камень ваш не развалился Нужно, делать, нужно быть осторожным Делать это медленно, постепенно, каждый день Разгружайте ваши обязанности вот, Понемногу улучшая, удваивая свои показатели Каждый, каждый день то есть вот таким образом это все продвигается. Иногда будет что-то падать, да, то есть это тоже что-то не получаться, ничего страшного. Сгруппировались, дальше идем вверх, да. Вот таким образом это все происходит. Значит, счастье, как сказал один из тоже известных людей, это не та вещь, которую вы просто получаете. Это осуществление множества факторов, которые вы делаете правильно, достигая свою цель. И, значит, мой тренинг на этом заканчивается, значит, вопрос я скину чуть позже в чат, на который вы сможете ответить, запишите его, да, у себя, если есть принтер, распечатайте, положите где-то себе на полочку, и пусть у вас будет такой, там, курс ваш специальный, да, Ответы на вопросы, да, там, то есть с, вопрос, с ответами на эти вопросы, которые я задаю для себя, чтобы вы могли сразу просто прочитать ответ на вопрос, вспомнить тренинг, да, вспомнить некоторые моменты. Ну, просто для этого, для того, чтобы вам проще было вспомнить о том, о чем мы говорили. Все, всем пока. Увидимся на следующем тренинге в среду.